Ну, все работает вот, сейчас мы отправляем вам запрос в ради научного эксперимента сейчас идет только начало а, организуйте системы. пожалуйста в нашу систему наших биороботов а? денежный поток а, ближайшие <как> две недели ну скажем так ты демонюга почему здесь демонюга мы сейчас до телевизии научный эксперимент рассказываем а как еще они на нас будут это подписываться и если мы должны продемонстрировать, что мы можем подключать к Эгрегору денежных потоков, те же говорят, что уже бабки не будут играть в розыгрыш подключается подключать какую-то игру, но пока они еще играют, мы можем попасть в переходный процесс, ну, сейчас уже не имеет значения, к чему мы подключимся. Ну, короче, уважаемый Эгрегор, как это называется там, управляющий Эгрегором денежных потоков, просим нас для научных экспериментальных целей. Чтобы мы продемонстрировали нашим телезрителям, что такое денежные потоки, как они работают. Отправить в наше поле денежные потоки. Не будем большие суммы ставить, ну, до 500 тысяч рублей. Вот. И мы в следующем нашем видео расскажем, что произошло в течение этих двух недель, как это отработало и как, какие процессы у нас были увлечены. Для того, чтобы... Вы не лезьте куда вам не надо, занимайтесь своими делами Что? Что? Информация Ну хорошо, мы можем в качестве эксперимента попросить Нам направить, это же небольшие суммы, не миллиарды долларов Это 500 тысяч рублей не просто говорю, что идет Идет? Да Что идет? Окей То есть денег не будет? Ну, говорят, могут дать информацию про... Типа про архитектуру, про вот просто, то есть надо, я так понимаю, вопрос задать. просто. Ну хорошо, тогда расскажи, нам, ну, пожалуйста, про архитектуру денег, денежных потоков. Кстати, если они нам направят денежные потоки, мы все, что нам придет, mm -hmm. мы переведем в фонд помощи каких-нибудь детей, и неважно там. Да, да, да, да, это знаменитая фигня, да. Yeah. эти деньги я все отдам. Почему без обмана, зачем нам? Найдем, короче, кому они нужны. Вот, и отдадим их. А сами заработаем своим трудом честным. И с вами расскажем, что любое желание денег, которое получается нечестным путем, черевато последствиями. Вот, но при этом покажем, что это все работает. Но даже нечестный путь, это все равно получение опыта по этому. Кому надо делать, да, кстати, да. любым, любым образом. Это ваше дело, ваш выбор. Но ваше... если вы все равно будете, как бы, это будут технологии, пытаться экспериментировать, они к вам придут. Вы, конечно, потом пострадаете, но это заложено в вашей программе, в вашем опыте, поэтому ничего страшного. Да, вы сами это подписались, сами это хотели, так что, да. как говорится, добро пожаловать. У в... нас лишь научные цели, сугубо научные, поэтому, если что, как говорится, вдруг это все произойдет, придется пожертвовать. Угу. Я думаю, просто надо правильный вопрос задавать. Ну, давай, я задал вопрос по архитектуру денег поставить. пожалуйста, вам. ответьте, пожалуйста, по поводу архитектуры денежных потоков, архитектуры денег, какую роль они сейчас будут играть в ближайшем будущем. То, что да, она меняется, а какова она теперь будет? Расскажите, пожалуйста. Ну, надо задать вопрос подробнее чуть-чуть, чуть детальнее. Ну, хорошо, а что значит детальное? Пример какой-нибудь можно предложить? Ну вот пример, то есть как она будет устроена или как? Ну, а как будет устроено денежное взаимодействие в ближайшем будущем? Ну оно будет централизовано. То есть будет единственное управляющее всеми денежными потоками. А сейчас как это происходит? Сейчас разве не централизовано? И где будет этот центр находиться? Сейчас разные задачи. Под каждый разной задачи есть определенный центр. Правильно будет одна единая валюта у нас, получается, на Земле? Нет такого понятия валюта. Ну, переведите наш матричный. Есть понятие. Ну, у вас это может быть как единая валюта ну, в своем, как говорится, поле. Интересно. Будет ли такое понятие, как инфляция? Нет, будет все сгармонизировано. сгармонизировано. Что получается как при коммунизме? Каждому по способностям, каждому по потребностям. Ну, типа того, что Да Дайте. Все-таки идея Ленина живут. Так, отлично. Ну хорошо. А вот нас второй вопрос интересует. Артем. Что значит? Какой тип взаимодействия? Что значит тип взаимодействия? В смысле? Ну, вот у тебя второй вопрос. Я не знаю даже, что это за смысл, смысл этого вопроса, даже не понимаю. Все, тогда мы благодарим вас, уважаемые смотритель денежного... И как это... Смотритель уровня денежных потоков или денежного брегора. Правильно? Дарим, он нам Но он какой-то временный. Он временный пока элемент. Да, он временщик пока. То есть mm -hmm. это не, не тот человек, который будет... Не тот как бы... Э, объект, который будет... Э, то есть он пока как бы... Хорошо, сейчас идет подключение тебя к... Он наводит порядок, вот так у меня приходит. Все, отлично. Он наводит так, порядок и... Переключаемся на другой канал. Давай. Канал, который... РТ, да. Первый канал. Так, сейчас на счет 3 пойдет подключение к... К, каналу... к, -к Кермсту, да? К смотрителю к да? матрицы... Нет, нет. Смотрителю да. матрицы земли. Раз, два, три. Что за смотрите матрицы земли? Ну, вот, смотритель, кто управляет матрицей земли. Ну, цвет какой-то. А? Светлый какой-то иерарх пришел. Пришел, отлично. Светлый да. какой-то такой, да. Хорошо, ты вот у нас древний. Был, у нас был вопрос, по поводу... Спросите, сколько лет? Сколько лет? Ну, в смысле, в нашем понимании. В нашем понимании, сколь... сколько лет вам? А вы, как говорится, современное рождение Земли присутствуете или вы вас сюда назначили на время? Давай так. Ну да, он как бы после того, как произошла физическая, грубо говоря, материя, когда уже начала уже оформилась уже непосредственно в этих, когда уже был назначен уже конкретно. А до него, а до него это был общее архитектурное какой то влияние. Хорошо, а какие сейчас идут трансформационные процессы матрицы Земли, что происходит? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, в рамках того, чего дозволено? Знать нам и нашим телезрителям. Угу. Ну, он говорит, что все по плану, сейчас идет завершение какое то завершение какого-то процесса. Угу. Ну, вот, и пока ничего больше не приходит, надо какой-то другой вопрос задать, чтобы было, было интересно, может быть. Угу. Более какой-то, может быть, не Хорошо, знаю. давайте тогда уточним. Территория России. А какое у нее предназначение и какую роль она будет играть в ближайшем будущем? Эта территория всегда была под определенным уровнем. У нее определенная была всегда цель, задача определенная была. И у меня просто возникает какое-то светлое такое белое пятно, огромное, на которое проецируются огромные потоки белые. Ну, как сверху вниз. У ну, меня вопрос, мы недавно ходили в гипноз, мне пришла информация о том, что на территории России откроет новый источник энергии. Расскажите, что это за источник и где будет основное место его добычи, если это не секретная информация. Ну, говорит, не, не, не, не может открывать информацию тут, пока. Пока не может. Ну, а хорошо. Да. Всему свое время, как говорится. Да. Окей. Так... Тогда вопрос такой: мой родственник сказал, что в этом году на территории Америки произойдет какой-то катаклизм. Это действительно так? Именно в этом году. Он говорит, это не катаклизм, это просто естественный процесс, как бы очищения. Но он такой будет очень ощутимый для жителей американских континентов. Это действительно так? Все идет своим чередом. Ну, понятно, что чередом. Он будет ощутим для жителей американского континента. Или это просто будет... Ну, идет, связи... идет намек, что мирские оболочки не важны, что важны энергетические там тела, присутствие и так далее, что процесс в целом под контролем и ну, как бы процесс, как сказать, благостный процесс, типа ничего плохого в этом типа нет, как-то так идет, позитивно идет как бы такое. Хорошо. Теперь вопрос по поводу египетских пирамид. Какое назначение этих объектов? И имеют ли они значение на текущий момент? Нет, они уже, это уже просто пустые, как сказать, саркофаги пустые, пустые, они уже как бы отработанные. Хорошо, а где у нас на Земле сейчас такие места, где есть такие же сооружения аналогичные пирамидам, но которые актуальны? <как> ну, почему-то Африку показывают. А где конкретно в Африке? Ну, вот у меня сейчас шарик крутится. Я, если бы географию знал, ну, плюс минус понимает. что? Ну, где-то не, не могу сказать, что, как бы, ближе точка к югу. Меня... даже к югу. К югу. Mm. Я сейчас не, не, не, не ну, на... Пустыня не Сахара, хорошо. Пустыня Сахара есть какой-нибудь важный энергетический. Ну, вот пустыня показал сначала. Пустыня показал. Да. Но ну, он как-то проявятся в ближайшем будущем. Да, там будет играть, будет какое-то определенное такое место, притяжение. Okay. А Окей. Говорит, все, что как раз-таки какой-то центр сместится со Штатов, сместится в том числе туда, в сторону. А как -то какой -то? сейчас центр в Штатах Типа вопрос. как бы будет, ну, как бы центр, типа как центр активности, которая будет, ну, которая идет на земле. То есть сейчас центр активности у нас, грубо говоря, был США, там вот эти все европейские страны сейчас и в Африку переместиться? Частично. А То есть а один да, из центров будет, будет там. А во второй где будет? Их будет, э, их будет не два. Почему ты решил, что их будет два? Второй по порядку. <клёх> второй по порядку. Ну, вопрос так не был поставлен. Вопрос был задан, какой будет? Покажи центр. Вот. Он сказал, что один из этих центров будет вот, в Африке. Первое, когда начала проявляться картинка Африки, это зникла пустыня. Том ты со мной вышел уже, вопросами. Хорошо, благодарю вас. Так, уважаемые хранители матрицы Земли, есть ли какое-нибудь сообщение для нас?